до Итак, всем привет, с вами я, И сегодня я буду играть в Тихо! <гыл> <гыл> <гыл> <смарт> <гыл> Понимаю. Понимаю, я простужен. Но я поняла, со вкусом лимона и витамином С быстро облегчает симптомы простуды и простуда прекрасно Согревай быстро, действует Что это за пальцы? Я Я И выбираю... С Тинькоф Банка можете оплачивать покупки Даже если оставили карту дома. Первый в России банк с Тут надо делать Ну вообще не да? делаем новые и... <соценно> что то не похоже. Валя, в гавань, Коля? Нет, Это что для него? солнце получилось. А теперь нажимаешь а это не не нравится. Что такое И моего. Да, надо ему еще в золоте вот так вот сделал как будто я вам кепочку сделала. Такой радостный. Яхьё, яхьё, яхьё. Я. я думаю, она сфера кто? Начнем с головы, Ой, я думаю, она будет. Тогда будет. Так, зачем вы так тут кебочка выносите? Кебочка, Красненький, красненький. Ну, мало образования для него Вообще недостаточно. Три, четыре, начал изучать религию. Нет, так. Но, на первый путь остановился <клышко> и по и Поехал в нет. Причите. Да, Причите. Чем Причите. Я вот в во соцсетях? Вот, Причите. вот мнение родителей важнее, чем закона то есть ты обязан И я считал, что государственный, не распустит там перешел к ней. Почему ошибка? глубокая ошибка, что я не посоветовался с вами и с другими богословами нашей Республики. Раз, два, три, и потом я ему объясняю, четыре, говорю, ты а знаешь, что Дальше, на, десять, на самом деле какая пять. ситуация? Дальше. Я 9 лет прожил в Сирии и знаю, то, что там творится. Большинство взяли в ситуационном богослове были четыре, против четыре, этой революции, пять. против этого митинга. Я забыла! Забыл. Я не забыла! Я не забыл. забыла! Понятно? А? А? А? А? Не понимаю, Пока!